Давай, yes! На шикарный уикенд с моими лучшими друзьями! Yeah. <свеч> давайте, давайте. Давайте, давайте готовы? Давай, давай, давай, давай, давай. Oh! <с1> <связать> а это у нас Джесс, самый везучий игрок в покер в Грейсфилде. И Элизабет самым сексуальным для покера лицом. А чем это занято Джули? О -о -о. <связать> Я не собираюсь мочить одежду. О, господи! Ты о чем? Вон там. Осторожно! <связать> Ни хрена себе! Что это такое? Что происходит? Нужно уходить. Нужно уходить. Кто там? А? О! Бежим, бежим! <связать> Они здесь. <связать> бежим, бежим, бежим отсюда! Грейсфилд в кино с 27 июля. We